Здравствуйте, меня зовут Евгений и сегодня я хочу рассказать о вот такой технологии как OpenShift 3 итак, для начала что же это такое собственно OpenShift 3 это продукт Platform as a Service то есть платформа как служба он нужен как инфраструктура для быстрого развертывания приложений и его разрабатывает компания Red Hat. в версии данного продукта есть Origin Enterprise online. Сейчас рассмотрим их немножко подробнее. Origin это Upstream, то есть полностью открытая версия. Может работать на любых gpm-based дистрибутивах. И вот ссылка на GitHub, где доступна данная версия. И на ней уже основываются все другие коммерческие продукты данного, данного софта. Enterprise, соответственно, это enterprise версия, основана на, на Origin. Ну и работает она только на REL. То поддерживаем это поддерживаемая установка, так сказать. И онлайн это хостед решение, то есть, это enterprise версия, которая установлена на серверах Радхата, который можно которую можно купить или получить бесплатный логин и пользоваться там как shirt грубо говоря, и запускать свои приложения. Ссылка это upshift.com На данный момент данная версия это вторая версия OpenShift, не третья, но планируется переход и здесь на третью, естественно. Итак, версии. То есть изначально. В 2008 году еще, то есть, да, 8 лет назад, была запущена платформа Макара. Она была нужна исключительно для использования с продуктами JBoss за запуском их в облаке. Далее, через два года, в 2010 году Red Hat купил эту инфраструктуру и в 2011 году запустил ее как OpenShift. Просто OpenShift без названия. На ней можно было тоже залогиниться и использовать там и данные ресурсы для работы с JBoss. Далее, в 2012 году ну, исходники были открыты под названием OpenShift Origin И затем уже появился OpenShift Enterprise То есть, чтобы можно было самому поставить данную систему Она была написана на Go о, на языке Ruby Она была написана на Ruby И установлен на L6 В 2013 году выпущен OpenShift 2, Enterprise 2 Который имел небольшие различия, но в принципе был тоже на Ruby написан там не использовался никаких контейнеров просто DC Linux и грубо говоря такой shirt hosting а вот уже в 2015 году вышел OpenShift версия 3, 3 который имел только в общем-то название и некоторый user experience похожий на OpenShift 2 а в остальном ничем не был похож написан на go и сейчас мы рассмотрим его основные компоненты то есть OpenShift 3 Начался, грубо говоря, с того, что в 2013 году выпустили первую версию Docker. В 2014 году, летом, да, вышел уже Red Hat Enterprise 7 с поддержкой Docker. В том же месяце и году Google открыл код приложения Kubernetes для управления контейнерами. И на основе этого в 2015 году был выпущен OpenShift Enterprise 3. -й. Теперь по этим компонентам, да, я думаю, Docker все слышали. Это софт для запуска контейнеров, просто использует он LXC то есть в Linux контейнер либо контейнер для использования ресурсов системы ядра Linux ну и один из его удобств это поддержка так называемого docker registry то есть можно сделать docker run название там run, docker run rel6 и он сам найдет его, сам скачает и сам запустит то есть это была одна из таких киллер фич докера соответственно kubernetes это код от гугла который осуществляет контроль жизненного цикла контейнеров То есть их запуск, работу, обновление, завершение работы и все тому подобное И он может описать приложение как несколько контейнеров Это так называемый концепт под То есть под могут быть несколько контейнеров Отдельный докер контейнеров, которые между собой сосуществуют Либо они могут, например, делать кластеризацию, то есть надо сказать, что у нас будет несколько контейнеров, которые будут одну и же функцию, и они все должны, их должно быть всегда, допустим, пять штук. Если вдруг один из них упадет, то например, сам поднимет еще один. И соответственно, также на каждой ноде, которая запускает контейнеры, установлен так называемый кублет, то есть демон комбинетиса, который контролирует ноду, смотрит на ее загрузку, и соответственно с этим можно решать, где запустить новые контейнеры, в зависимости от загрузки нод. Ну и OpenShift, это уже настройка над Kubernetes. она предоставляет пользовательский интерфейс, то есть веб-интерфейс, веб инфраструктуру для сборки контейнеров, так Kubernetes только управляет жизненным циклом, а, собирает свои собственные контейнеры, удобно, это уже часть в OpenShift. -а. Также есть многопользовательская, многопроектная среда, то есть это тоже уже более enterprise такая функциональность, и также предоставляется удобное использовании свой реестр для, свой докер регистре, чтобы не заливать свои, свой код в интернет. Архитектура примерно такая сложная, то есть девелопер вот в левом верхнем углу заливает свой код в git, затем автоматический мастер вид это изменение, обновляет поды, вот поды работают на нодах, ноды это уже как нибудь Red Hat Enterprise Linux, например, и эти поды обновляются с этим кодом приложений Ну и сейчас я не буду сильно углубляться в это То есть я просто хочу показать демку Да Потому что Вот OpenShift И мы в него заходим Я создался с нового пользователя Который называется Dolan. Dolan И заходим в OpenShift То есть Нам показывается Добро пожаловать И это новый пользователь кто только-только зашел мы создаем для него проект который называется, там, не знаю, да в хорошо сойдет да, так и как-то его называем already news Давайте вот так мы получили проект Просто, и вот он сразу же предлагает нас создавать Тут уже я импортировал темплейты Он предлагает создать какие-то приложения Ну, например, то есть насколько это просто для пользователя Да, мы создаем и создаем приложение каких это, это фреймворк на PHP Здесь можно даже ничего не задавать Вот, видимо, он пойдет сюда, отсюда скачает код И его запустит в Windows, можно даже зайти сюда И посмотреть, что здесь вот, вот код. И, допустим, есть какой-нибудь индекс PHP, который что-то там показывает. Ну, вот мы берем. Ничего не нажимаем. Здесь можно посмотреть базу данных, там URL-ки, всякие другие задачи. Мы ничего не сдаем Просто нажимаем креить. И все. Можно пойти на и смотреть, что с ним приложение. Вот он начинает его собирать. Можем посмотреть логи. Как видим, сейчас он скачивает исходники и начинает из них собирать, собирать, собирать э, контейнер потом этот контейнер, когда он его загрузит он его э, за, будет начнет заливать его в, во внутренний докер-регистр и после этого уже все ноды могут скачать данный контейнер, то есть OpenShift вот это вот делает, это то, что есть только в OpenShift, что он, вот он, пушник то есть, он, тут есть внутренний, видите, с внутренним IP-шником, контейнер, который создал для нашего проекта отдельный подпроект отдельный и здесь создал докер image. Соответственно вот он сейчас закинет туда этот контейнер и уже с этим контейнером можно будет э, пользоваться. То есть он сразу же его а уже потом он передаст его в Kubernetes, Kubernetes его запустит и будет использовать этот э, контейнер. То есть сейчас мы посмотрим, это должно скоро произойти. А Пока он собирается, допустим у меня есть например какой-нибудь свой проект, в котором есть тоже свой код и просто фарик индекс, то индекс который я на нем тестирую, у меня есть там он просто показывает часы например я хочу вот данный код запустить в OpenShift что для этого надо, просто зайти сюда и тоже а вот он уже в принципе и собрался пока мы тут так, давайте посмотрим на овервью заходим, здесь появится вот он наш под 1 здесь можно их крутить вверх-вниз, но давайте попробуем зайти на него посмотреть что он там создал вот он создал какой-то Hello World страничку с этим приложением. Если мы заходим, можем сюда нажать. И он скачает, запустит второй под вот, второй контейнер, который будет делать то же самое. Соответственно, как здесь уже будет два работать. И мы когда здесь уйдем, мы не увидим разницы, но это будет, могут быть два разных контейнера. Давайте запустим теперь наше мое приложение, которое я лично сам написал, да, никакой этого не поймешь что. Я хочу создать. Я нажимаю эту проект, даже из веб-интерфейса. Это можно делать из консольки, я потом быстро покажу В данном случае я должен указать Программный язык программирования, ну, например, PHP 5.6. И, и здесь просто называю да там Clock. Потому что будут часы. И в репозиторий. Ой, что-то я не то скопировал. Вот здесь. Да, Ctrl-C, Ctrl-V. И создать. Теперь я могу пойти на overview. Где он тут, вот ViewLog И я вижу, что он скачивает с GitHub а, Тоже приложение, заливает его И аналогично собирает из него То есть здесь я даже не указывал Я указал тип э, Приложения, можно его даже не указывать через консоль Если он сам должен определить, он сам должен скачать Git репозиторий увидеть, что там есть Индекс.php И, соответственно, использовать php image. То есть у него есть базовый image, вот он Registered.com PHP 5.6, и на основании него он создает докер файл, в котором он дособирает у него наши исходники И вот, то есть, у нас есть наши собирающиеся часы и собирающиеся и KPHP. То есть, вот настолько просто должно быть запуск приложения. То есть, есть только система контроля версий, и в ней все это э, работает. Э, давайте быстро. Покажу. То есть, тут могут быть несколько проектов, да, то есть, может быть, несколько если пользователя больше прав доступа, то он может иметь и здесь можно посмотреть, допустим билды сборки, здесь есть история можно откатываться вперед-назад то есть например вот -P -P Example, в нем мы видим что вот была одна сборка, я могу сейчас еще раз собрать старт билд, начать еще одну сборку в принципе всех этих билдов есть, если я зайду в него должна быть конфигурация есть, должен быть вебхук, сейчас найду. Вот он, github webhook, да, если есть URL-ка, вот она, то я могу это настроить как webhook на github, и как только будет новый commit закомничен, webhub дернет этот, эту ссылку, что автоматически у нас начнется сборка нового контейнера, то есть это сделано для continuous delivery, так сказать, то есть как только новый commit, сразу же здесь начнется сборка, и сразу же это идет на, в приложение, то есть это все очень динамически. Также вот можно сами контейнер вставить вот для каждого, для каждой сборки создается отдельно свой build контейнер, который собирает и завершается ну вот видим, что у нас уже clock появился, kphp уже тоже запустился, потому что мы пересобрали вот у нас вот видно, что их несколько аж. в overview, видно, что вот у нас здесь два пода kphp новой версия build 2 и наши часы давайте тут ну, вот, вот, часы, которые говорят, что пора спать, потому что я тут вечерком зашел это видео снимать но э оно э, работает, да, оно собралось. Здесь уже даже два и уже и уже два, два билда, которые м -м, собрались. Давайте посмотрим в интерфейс. Для этого мы делаем OC логин. Вот так. Oc-логин, Я беру свой пользователь, да, don, don. у нас есть команда OC, в которую я могу набирать например c get pods. Здесь это покажет все поды то есть это контейнеры, которые есть. Да, то есть это примерно то же самое, что и c get events покажет нам логи. Вот это логи, которые связаны с горкой э, э, этих самых. Я могу написать, минус, о, о, о. Могу на каких нодах запущены. У меня все мои контейнеры запущены на одной и той же ноде, то есть будут видны ноды. И также я могу редактировать. То есть OC get dc это deployment config, это то, э, где написано, например. Вот видите, что тут мы два билда сделали, это вот уже старая версия. Ему Это вот это уже Kubernetes. То есть это. Если в Kubernetes. Ой конфиг, это он описывает сколько и например вот здесь мне написано что реплик это значит сколько контейнеров должно быть я могу сказать что здесь будет как мы там просто кнопочку нажимали да Там что реплик должно быть 3 да после этого вот здесь написаны все версии все чего все тут что к чему соответственно я нажал что версии 3 нажимаю сохранить после этого он должен определить, что нужно начать пересборку. И вот видим, здесь уже открыли, здесь уже их три штуки. То есть он сразу же подхватил, сразу запустил три контейнера. Если я нажму здесь два, то здесь уже должно быть, если я найду, и здесь уже реплики две. То есть все это связано и все это работает. Мало того, если здесь я зайду на Deployment Clock, здесь у нас есть вот такая три точки, которые секретно здесь появились. Здесь можно нажать Edit. И мы увидим то же самое, что мы только что видели там, то есть это тоже, тот, же самый, э, тот же самый яму или что это, и в нем есть э, тоже реплики, мы можем здесь тоже троечку поставить и, и опять он нам deployment config изменит и отсюда можно и откуда угодно, короче, вот примерно так оно действует, это со стороны пользователя, да, то есть это очень удобно, то есть я зашел как пользователь, я себе создавал своих приложений, я их могу туда-сюда двигать, тут он уже опять на 3 их умножает Плюс к тому, как только я Увидели, как, я, как он сделал обновление Когда я Создал новый билд Он собрал его, потом он У него было два пода Он сначала один из них остановил Весь трафик, если он есть, он идет на оставшийся под Он его остановил, обновил, запустил И только после этого он пошел потом То есть он может делать zero downtime То есть он может делать rolling update на все Эти приложения и плюс можно еще соединять приложение нескольких, потому не, ну, что тут у нас PHP, а есть еще MySQL, мы под ним можем поднять их. ну что делать эта кнопочка? О, она показывает красивые графики, которые может тягать за собой. То есть, вот примерно такая штука. Дальше я, может, напишу ее более подробно и покажу, как ее установить. Но на этом, наверное, наверное, все. Так что, открою. Оп. Спасибо за внимание. Если что, пишите в комментарии ваши вопросы. И отвечу на них. Все, спасибо, до свидания.